Здравствуйте! Сегодня 1 мая 2018 года, канал Народовластия, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев, вещаю из дальнего зарубежья, всех поздравляю с праздником солидарности трудящихся всего мира. Сегодня я с одним нашим соратником ехал в машине, и мы разговаривали про... Праздник солидарности, и он говорит, в чем солидарность? В чем заключается праздник 1 мая? Ну, в том, чтобы не работать, да. То есть солидарность трудящихся, что, как он сказал, ну ее эту работу. Ну, может быть, в какой-то мере это да, так, но на самом деле, конечно, все-таки. Это не так. И вот Медведев поздравил россиян с праздником весны и труда. Вот он считает, что это праздник весны и труда. Да? ну это вассация, извиняюсь за выражение. То есть для Медведева это праздник весны и труда. Вообще это праздник солидарности, трудящихся всего мира. И в чем солидарность, трудящийся? Ну в том, что когда 1 мая 1986 -го года Анархические организации США и Канады Устроили демонстрацию Причем по всей Канаде и Соединенным Штатам Результатом этой демонстрации был расстрел рабочих 4 мая, собственно, он произошел А, в общем, солидарность была как раз с теми рабочими Даже не теми, которых расстреляли А теми рабочими, которых потом по ложному обвинению арестовали но как то же самое что происходит собственно сейчас да? арестовали по ложному обвинению кого то казнили кого то посадили якобы они бросили бомбу потом выяснилось что ну как обычно да, провокатор дал те показания которые нужны суду и вот собственно с этими то рабочими которых казнили которых посадили и есть солидарность да, вот, То есть Второй интернационал Парижский конгресс Кстати да, 1 мая 90 -го года Объявил это днем солидарности трудящих всего мира А не праздником весны и труда Какой-то козла Недомеркой а вот, То есть, И сейчас Происходит по всему миру Происходили первомайские Шествия ну, собственно, еще, и, и еще происходит Потому что денег не закончился Земля все-таки круглая И вот в Москве задержали 25 человек На первомайской демонстрации Заявив, что в колонне были участники С, с биполярным расстройством Депрессии, шизофрении и агрофобии Это вообще о чем речь-то? Представляете, вот человек, который это говорит какой-то Не наших, да вот он, он вообще отдает себе отчет Что такое биполярное расстройство Что такое депрессия Ну шизофрения, ладно, у нее разные формы бывают не депрессия То есть с депрессией люди, блять Выперли на первомайскую демонстрацию Это обоссаться, я извиняюсь Такое выражение Когда я проходил по судебной психиатрии МДП, маниак, маниакально-депрессивный психоз. И, соответственно, <coughs> проходили те же фазы мании и депрессии э, в, при шизофрении. Да? То вот мой профессор Вадим Валентинович Козлов, в светлую ему память, это гениальный человек был. Лекции его записаны на... Э, Магнитофонную ленту, наверное, можно бесконечно слушать По любому вопросу, связанному с судебной медициной, с судебной психиатрией Это уником, конечно так Вот он учился у Кутанина, в свою очередь да, У великого Кутанина И он приводил слова Кутанина, что такое депрессия А депрессия, оказывается, это взять состояние человека, приговоренного к смертной казни, в ночь перед казнью, и умножить его приблизительно на сто. Вот это будет депрессия. То есть люди в таком состоянии выкатили на первомайскую демонстрацию люди с агрофобией, то что такое агрофобия, но это боязнь идти на улицу, и они вдруг пошли туда вот и. Их доставили в Басманный, Таганский Там какой-то РОВД представьте, какой-то бред вообще Просто бредятина какая-то Просто вообще, я не знаю, что это там за люди Такую информацию дают Но на них, наверное, негде ставить Там клейма на этих людях Просто вот здесь я сижу за столом В тысячах километрах И для меня абсолютно все ясно Представляете Вот такие дела А... В Париже люди с агрофобией, так скажем, в кавычках, тоже вышли, как обычно, да, их опять полили из водометов, слезоточивым газом, но это не тех, кто шел мирно, а всегда же есть, в общем-то, и таких на Западе много бывает, потому что это такая постоянная игра между полицией и, в общем-то, протестующими, если... Люди моего возраста помнят, когда коммунисты показывали протесты на Западе, то обязательно это Франция, такие вот ну, полицейская форма французская, естественно, там бежу, бегут с дубинками и вот эти французские фургоны. А сверху французский вертолет обязательно летает такой. Вот похожий ну, по глазу стрекозу и такие же кадры обязательно про англию то есть вот две* страны которых показывали как почему то сша меньше да, как происходят протесты ну это такая национальная забава во франции да. помните такой же анекдот был когда говорит, один немец это Политические дети Два немца Господи, не помню еще этого А пивной бар, да Много немцев, гестапо Один француз, любовник Два француза, дуэль Много французов, революция да, Один Русский, дурак и пьяница Два русских, драка, много русских, очередь Один еврей, кустарная лавка Два еврея международный чемпионат по шахматам, много евреев, русский симфонический оркестр. Но мы сейчас говорили о французах, которых, когда много, это революция. Поэтому, в общем нормально. Ничего особенного. 1 мая тысячу вот, двести человек пишут, принимали участие в беспорядках, но если это так, то тогда почему задержали только сорок человек? 25, извиняюсь, 25 задержан То есть у нас 25 обычно задерживают Тех, которые вышли на мирную Демонстрацию, обратите внимание Не били витрины Ни, ни, ни с кем ни, ни, там, не бились И так далее У мальцев нос красный замерз Или на грудь принимал папа. Люди показывают Определенные жесты Здоровый экстремисты пишут. Привет. Так, и вот парламентская фракция, правящей Республиканской партии Армении, как и ожидалось, не проголосовал за Пшиняна, и только что вот час назад фактически его не избрали премьер-министром, причем голосовали они солидарно и вот так, с таким заявлением перед этим выступили учитывая угрозы в случае отклонения нашей страны от существования политического курса рассматривая судьбоносные угрозы в случае его избрания на пост премьера республиканская партия заявляет что мы э, признаем победу народного движения мы согласны с критикой о социально экономической ситуации в стране мы считаемся с народным движением и ответили на это отставкой премьера Сержа Сарксяна. Мы будем голосовать против кандидатуры Пашинянова, избежание видимых угроз ну и так далее, и так далее. Ну, то есть, это прошло голосование. Там должно было быть этих с республиканской партией 58. Я так понимаю, трое очканули и правильно сделали. То есть, у них... Масло в голове, оказывается, есть А 55 проголосовали против Таким образом, за Пшенян проголосовал 45 Против проголосовал 55 Двое воздержались, кто-то не пришел Да, вот, ну, я что могу сказать? Вот Меня спрашивают, как, как можно это охарактеризовать, да? Ну, во-первых, нужно понимание, какие действия у парламента дальше, да? Дальше через неделю может быть представлен парламенту новый кандидат И именно новым того же самого нельзя И если парламент этого кандидата не избирает То парламент распускает И вот о чем идет речь Ну понятно что все это продумывалось э, Благодаря там э, путинским юристам-проктологам Собственно они показывали путь как выйти Вот видите по закону вот так и так и так И как ни странно если спросит меня, каков итог, итог хороший, очень хороший итог вот Представляете, теперь абсолютно понятно, что после сладких посылок, после крутых разговоров Пашинян остался при своих То есть он не пошел на сговор вот с этими уродами, он, он с ними не договорился и они с ним не договорились, иначе бы они по-другому проголосовали, понимаете? То есть это очень хорошая, это лакмусовая бумага, что народный лидер в Армении остался с народом, безусловно. То есть, что -то там кто не говорил, все, вот как бы дело показывает само себя. И что нужно делать? Ну, нужно ли ждать 7 дней и представлять другого кандидата? Ну а зачем? Ну, с точки зрения армянской революции. Сейчас достаточно людей, в общем-то, достаточно сил. Какие-то 55 коррупционеров, ушлепков считают, что там не должно быть пашинян. А народ что считает? Если народ считает, что там должен быть пашинян, ушлепки должны пойти нафиг. Просто пойти нафиг и все. Каким образом можно э, решить этот вопрос? Но ну, тем, про который мы говорили, то есть это открываются абсолютно новые окна. Остается применить Прямой народовластие. То есть то, что испокон веку применялось, то есть сейчас говорят очень много людей, поэтому нельзя это сделать. Но почему же нельзя? Можно. Можно провести прямое голосование. При помощи поименного референдума, да, абсолютно спокойно, Может, при помощи поименного референдума, желаете ли вы, чтобы там парламент был распущен, желаете ли вы, чтобы исполняющим обязанности председателя правительства переходного периода стал Пашинян. Нет вопросов, говорят, да, я за, я против и так далее. Уже можно смотреть, если есть поддержка народа, и это серьезная поддержка народа, то есть по итогам такого а, референдума поименного, то можно смело вообще приходить и говорить, ребят, пошли нахер отсюда. Вы вообще кто? Вас кто избрал? Вас сарксян избрал? Володинскими выборами, когда там все рисовали? Ну, наверное, нет, наверное, это уже не устраивает. Так что тем более они сами пишут, что они там воли народа там, и так далее. Как они сейчас это прям прочитают, это же очень интересно. Это же очень интересно и потом тыкать в нос. Республиканская партия заявляет, что мы признаем победу народного движения. Ну признаете, разойдитесь нахер тогда. Так что вы решаете-то? Вы сидите и там решаете. Что вы решаете, если вы победу признали народного движения? Идите нахер и все. Только так надо действовать. Другого пути нет. Вообще нет другого пути. Если сейчас увязать в этой фигне, то в конечном итоге они всегда найдут способ как наколоть. То ли будет второй кандидат уже чисто путинский. Ну или там имеющий, так сказать, связи, которые могут и не афишироваться. Да? Эти связи могут быть достаточно тайными. Так что... Самый лучший путь, это именно Путь по ремонту, власти Все, всех нафиг Вот есть так сказать, Руководитель Переходного правительства Все, пусть набирает все правительства, рулит потом мы у него спросим ну все Так что Оборваем, конечно, распускать Но хотя можно подождать 7 дней Но за 7 дней Народ может просто начать остывать потихонечку. А зачем это нужно? Они на это и рассчитывают. Вот. И Пашинян перед э, самым, значит, голосованием, там целый день все это велось. Там говорили по-армянски, мы слушали, нам было очень интересно. Конечно, мы почти ничего не понимали, какие-то комментарии пытались перехватить на русском языке, чаты читали. Но, в общем, ситуация была понятна, и ничего такого сверхъестественного не было. И понятно, там ругали некоторые оппозиционеры российские, что Пашинян заявил, что Россия останется стратегическим союзником Армении. Он же Россия, сказала, а не Путин. Так оно и будет. Россия Армения навсегда, ну это данность, вы же понимаете. Но не путинская Россия. И в России-то Путин не навсегда. Почему-то вот Путин Рассматривается как постоянная величина Какая же она нахрен Постоянная Это величина Пишет виснет Висим Так Вот Что-то не пойму виснем или не виснем. Мальцев ты наш викинг Но нам правильнее варяг да? Наверное, правильнее не викинг А в нашем понимании да, Варяг Ну, это одно и то же Взрыв произошел в жилом доме В Екатеринбурге, но опять хлопок Газа, то есть эти хлопки Уже так затрахали, представляете Мы сегодня будем про Газпром Говорить почему, потому что Ну, вчера задали вопросы Сегодня, ой, кота случайно спукнул Оказывается, кот что, Вот Вчера задали вопросы Причем, в такой жесткой форме Сказали, ты не сказал про Газпром Вот что, вот что, скажу Сегодня нет вопросов Ну, одним словом, видите, вот Какие-то Вложения делают Газпром бешеный да, В потоки какие-то А вот Никак это не отражается на России Да вообще ни на ком это, честно говоря, не отражается Кроме как на Миллере, его семье Там Путине, его семье И так далее Вот Власти назвали возможную причину пожара в жилом доме в Екатеринбурге Это вот как раз хлопок газа Представляете? Такая вот прелесть. Надо же, Какие они прозорливые. Буквально прям в банге. Два человека пострадали в результате пожара в квартире на юге Москвы. Россия вся горит. Тушили пожар в Петропавловске на, на Камчатке. На судне у пирса случился пожар. Да, давно что-то сюда не горели. Значит, в общем-то, наверное, пошла волна теперь. Начальник дежурной части полиции подмосковного Пушкина Покончил с собой на даче ну, Очень частая смерть У сотрудников правоохранительных органов ну, В основном у полицейских До этого у милиционеров Многие очень стрелялись И так далее В МЧС заявили об угрозе Российскими вот Потом меня спросят скажет, что вот незаконченным осталось Почему так происходит? Почему полицейские, там менты и так далее, кончаются собой? Потому что внутренний протест очень часто человека раздирают противоречия. Он должен выполнять какую-то гадость, да, что-то делать такое, что против его совести. И это его, конечно, подтачивает, он как, как ржавчина его съедает. Поэтому я и проработал в. Милиции один год, восемь месяцев и пять дней Если уж почеснуть, то год всего на все Остальное время просто не ходил на работу Написав рапорт, что я как бы да вот. Именно по этой причине Потому что, ну а что? Как-то очень все не по-человечески Мягко говоря в МЧС заявили об угрозе российским больницам. Да, знаете, какая угроза российским больницам? Оказывается, хакеры могут внедриться да, через систему, и там что-то подключать или перепрограммировать. Представляете, в российских больницах что-то можно перепрограммировать. Что же там можно перепрограммировать? Лампочку или Ильича? Можно перепогр... перепрограммировать в российских больницах рентген, вот этот, который еще там, я не знаю, когда, когда занимался да, этими вопросами еще виноградов, да, там, при Сталине. Или там, я, я не знаю, кто еще вот. это можно перепрограммировать. Хереть, вот представляете, какая угроза. Мальцев и ездят мороз. Да. -хо -хо. Надо говорить так В каждом втором торговом центре в России нашли нарушение противопожарной безопасности Это МЧС заявляет, это описицы из выражения Вы мне лучше покажите любой торговый центр в России, в котором нет нарушений противопожарной безопасности Вот хоть один покажите, такого нет и быть не может Вот в Твиттере Павел Искобаров Ну понятно, что Павел Искобаров да, Опубликовал видео, сделанное в моем родном Саратове более, э, так сказать, И даже больше того на улице, на которой я всю жизнь прожил То есть та, по которой катаются э, камни эти круглые Которых там Радаев с Володиным Наставили, да, которые называлась Называется Волжская А при царе-бачке назывался Армянская, так вот на этой улице Конечно прошла вся моя жизнь Буквально, и вот С этой улицы репортаж И там оказывается, ну идут какие-то Люди, которым совершенно не нужен интернет Их вот спрашивают там, А вот там интернет заблокируют Да, нам пофигу, мы там мало пользуемся Причем это молодежь Очень было больно смотреть, противно То есть как вот да, там с Ивановой это Какого вот, там Света или как-то Приблизительно то же самое Тот же самый И Эксперты такие вот есть, э, сочли митинг в поддержку Телеграм провалом оппозиции, представляете, есть такие эксперты, говорят, народу мало пришло вот какой-то э, проблем демократии, какой-то там хер знает. Вот Максим Григорьев Навальный как политик переживает не лучшие времена. Там митинг, короче, провалился. Я очень смеюсь, да? На глазах всего мира, всего человечества. Телеграм отымел Путина и тысячи его холуев в совершенно извращенной форме. И так и так и так. И это, оказывается, провал Представляете, что ж тогда победа есть Максим Григорьев, я не знаю, кто ты такой Телеграм, это и есть оппозиция Телеграм, это и есть сопротивление Если ты еще не понял, нифига Еще у людей в башке, я не пойму Ты же эксперт какой-то Рассказывать про провал оппозиции на Сахарова Где был битком народу в этих железных клетках Туда больше не залезешь, а многие туда и не полезли, потому что ну, а что, они скотчут, зачем туда лазить Я там не был, я убежден, что метро отключили, чтобы мимо проезжали поезда, чтобы не выходили на этой станции и так далее То есть делали все, что они обычно делают, и это провал, представляете, какой же, в чем провал-то? Тогда как выглядит победа, если это провал? Если битком, вот тот квадрат, который дали, он битком забит народом, да? И телеграмм отымел Путина и путинских. А в чем тогда победа? Аэрофлот вот уволил э, стюардессу, которую по ошибке назвала Калининград Кенигсбергом. Я думаю, что она э, да, назвала не по ошибке. Но это не повод чтобы ее увольнять -то вообще -то. и вот активисты в казачьей форме которые являются представителями там что-то короче союз добровольцев донбасса такая вот где есть вот эти вот казаки так называемые они заблокировали вход в сахаровский центр где фестиваль проходит муза непокорных и то есть не заблокировали вход и выход, их там 40 человек. И вот я хочу спросить, а что так можно? Сорок да? человек и можно прийти, заблокировать и не объявлять никаких там митингов, никаких шествий, никаких уличных акций. Да? Вот просто прийти и заблокировать. И полиция будет смотреть и тебя охранять. Да? То есть вот этих вот ушлепков Путлеровских Новые штурмовики такие появились Но понимаете, они очень смешные Вот эти штурмовики вот эти. Ряженые Очень смешные И я думаю, что Когда власть возьмем Не знаю, как относительно остальных Но тряженых вот мы будем сечь на гайке. Это обязательно Вот этих вот, вот этих высеким всех Чтобы и, сказать, В десяти поколениях было неповадно Чтобы они в десяти поколениях Рассказали, чтобы так секут на гайкой, что мама не горю Вот этих обязательно высечут. И, значит. Да, вот. Говорят, что картинка не очень. Вот так лучше. Ну, пусть так будет лучше. Значит.. Поправки в законодательство о добровольческих э, каких-то, в общем там, волонтерских организациях вне, внес первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Я, я думаю, что к этим вопросам ощенько отношение не имеет потому что они, конечно, не вносят. Некий Дмитрий Вяткин. Ну и теперь, конечно, всем волонтерам будет хорошо, вот таким вот казакам, или всяким остальным, Утлер Югенту, всякому остальному. И патриарх Кирилл заявил о праве Церкви оценивать политиков. Церковь оценивает политиков, да, уникально. Церковь отделена от государства. Что есть политика, Кирилл? Я понимаю, что там учил в семинарии что -то. Это государственная деятельность или деятельность, связанная с государством? Да? И вот что говорит Кирилл. Он подчеркнул, что религия и политика Это явление совершенно разного порядка Вот как А не две стороны одной медали Надо же По его мнению церковь не вмешивается в политику ё Имеет право на нравственную оценку Той или иной политики Тех или иных политических деятелей Я понимаю как Путина да? Помните как у Шварца в голом короле Помните я вот там цитату взял как там Говорит, когда король спрашивает у министра как он оценивает, он говорит: Ваше Величество, вы знаете, что я старик честный, старик прямой, прям Гундяев. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна, позвольте мне сказать вам прямо грубо по-стариковски. Вы великий человек, государь. Простите меня, мою разнужданность вы великан, светило. Это вот прям можно. Гундя его помните, он тогда хвалил Путина, тоже там говорит, я прямой человек, я сейчас мне это прямо скажу. Наверное, об этом он говорит, что может оценивать политика. Так вот, насчет того, что церковь и политика совершенно разного порядка явления и не две стороны одной медали, я не буду <coughs> абстрагироваться. Я пойду конкретно по Гундяеву. Только коротко, очень коротко по Гундяеву Значит, есть такой господин Гундяев Который главный полк А церковь отделена от государства Он говорит, никакой, к политике никакого отношения не имеет Открываю статью в Википедии Я думаю, она правду говорит про Гундяева Хочу посмотреть, какие там награды И вы знаете, нахожу, что есть в Википедии Отдельная статья награды Гундяева Отдельная статья Никакого отношения к политике. Напоминаю, политика это то, что имеет отношение к государственной деятельности. То есть, ты за эту деятельность, против этой деятельности, ну, в этой деятельности ты политик и занимаешься политикой. Все, что имеет отношение к государственной деятельности, есть политика. Так вот, смотрим, Гундяев не имеет отношения к государственной деятельности. Орден за заслуги перед Отечеством, за выдающие Первая степень. За выдающиеся заслуги в сохранении развития духовных и культурных традиций, активную просветительскую миротворческую деятельность, направленную на укрепление дружбы международной. То есть имеет отношение к внешней политике. Вот орден за заслуги перед Отечеством второй степени. За большой личный вклад в развитие духовных, культурных традиций, укрепление дружбы международной. Хорошо. За заслуги перед Отечеством третьей степени. За большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций Орден Александра Невского За особые за личные заслуги перед Отечеством в деле сохранения духовно-культурных традиций Орден, слав... за... Орден дружбы обратите внимание. за заслуги перед государством Успехи, достигнутые в реализации комплексной программы строительства, реконструкции, реставрации и так далее, и так далее. Перед государством Орден народов Дружба народов Юбилейная медаль 50 лет победы 300 лет российскому флоту И так далее Благодарность президента Российской Федерации И, и так далее Почетная грамота Государственной Думы Почетный орден за бескорыстный, бескорыстный труд в деле защиты детей Медаль Совета Федерации у, так, награды российских регионов перечисляю. Кстати, интересное совпадение Я посмотрел все регионы, которые награждали Гундяева Они потерпели какие-то страшные вещи вот. Больше всех наградила Кемерово-Гундяева И Это и ключ дружбы, и доблесть Кузбасса И 60 лет Дня Шахтера И 60 лет Кемеровской области То есть Кемеровская больше всего награждала Больше всего и Устрадала вот так. Значит, э -э Орден Республики Тыва. ну тоже не самое лучшее место на Земле, да. Орден первой степени Мордови, э Орден Полярная Звезда Республики Саха, ведомственные награды. 200 лет МВД России. Гендеях никакого отношения государства не имеет. 300 лет Балтийскому флоту Минобороны. Знак отличия. Главный маршал артиллерии неделин. Почему? Какое отношение он имеет вообще к ракетной технике, к неделе? Ну и, блин. Медаль за отличие в службе. федеральной службы железнодорожных войск. Медаль за заслуги в железнодорожных служб. Представляете, какая прелесть, да? За заслуги в укреплении международной безопасности, Совет Безопасности России. Знак Министерства иностранных дел Российской Федерации. Нагрудный знак МИД, еще один. Памятная медаль Горчакова, ну тоже МИД, наверное, дал. Почетная грамота Министерства науки и технологий Российской Федерации и самая великая, конечно, Знак отличия за укрепление сотрудничества со счетной палатой Российской Федерации Я не буду международные ордена там, медали святого и букенте, даже поминать В общем-то их очень много а, То есть там он и, и почетный доктор блин, всех возможных университетов и, и академии, и почетный гражданин Калининграда, и города Немоно-Калининградского. Да, вот действительно все города, где он почетный член, там, в общем-то, не все в порядке. Да? И, и орден «да ⁇ Достык ⁇ у него есть. Это первой степени. Это Казахстан, орден «да ⁇ Достык ⁇ Представляете, какой уж? А вы еще про Брежнев говорили, что у него там здесь, вот если напечатать на обычном формате А4 обычным 11 шрифтом то получается листов 10 Ну не 10 но 8 точно наград листов одних только наград и почетных званий представляете никакого отношения человек не имеет к так просто ну плох всем попам дают вот такую херню представляете ужас какой -то. Брежнев, да, завидует Он, наверное, в гробу переворачивается От ужаса, представляете, Гундяев такой А сегодня я в Твиттере Тоже ретвитнул там Какого-то гундяевского папа фотографии, который вообще 50-го 51-го года рождения Он там весь вообще в орденах С войны, с войны У него это бля. Чего творят, а? Просто вообще издевательство. Как вот клоуны просто смеются в лицо. Обычно люди над клоунами смеются. А клоуны смеются нам в лицо, а мы ставим такие оторопевшие. А что так можно? Какие-то ряженные клоуны пришли в Сахаровский центр там перекрывать. И никто не возьмет дрыну, блять, и не погонит их там, чтобы они бежали вдоль проспекта. Там. Представляете? вот. МРОД с 1 мая вырос. Да, теперь, значит, минимальный размер оплаты труда 11 тысяч рублей. Вот какие дела. И вот спрашивают, что изменится теперь. На что изменится? Ну, минимум для налогов теперь изменится. Да, штрафов изменится. Ну и говорят, меньше получать и меньше этого не будут нет будут и сейчас многие получают меньше минимального размера оплаты труда для чего они поднимают потому что они же знают что зарплаты в частном секторе вообще серые все то есть там платят налоги с минималки куда деваться да? а остальное налог поэтому им надо поднимать минималку вот и все и Спрашивали вчера по поводу Газпрома. И вот сегодня мы э, говорим, да. Вот у Газпрома э, 3 триллиона 265 миллиардов долг. 3 триллиона 265 миллиардов. Запомните эту цифру. Сегодня это 52 миллиарда долларов. да Газпром народное достояние, помните. То есть Газпром должен 52 миллиарда долларов. Вопрос к знатокам. А сколько же стоит Газпром? Ну, если он должен 52 миллиарда куда-то на сторону, не нам с вами, да? А он наше был народное достояние. Наше с вами было народное достояние. Так сколько нам достанется в случае, если он опять станет нашим народным достоянием? Так, оказывается, ни хрена ничего не достанется. А знаете почему? Потому что долг 303 триллиона 265 миллиардов, это и есть 52 миллиарда рублей, то есть его стоимость. «Газпром» стоит 52 миллиарда, если не упадет в цене на английской бирже. Если взять, собрать все 100% акций «Газпрома», продать, то больше вы... Не получите, капитализация его как раз именно такая Поэтому больше, ну, навряд ли какие-то спекулянты Может там что-то выкроют, копеечку да? А если исходить из того, что половина Газпрома уже не принадлежит России, да, принадлежит каким-то путинским хлебососам То вообще, то есть, нет ничего, кроме долга это народное достояние Смотрим дальше по поводу народных достояний Еще Народное достояние такое Роснефть да? Там вообще интересная ситуация Роснефть как, так же как и Газпром Они все, все время соревнуются В цене на английской бирже Ну приблизительно даже 52 миллиарда Где-то там На какое-то количество там, Миллионов больше На какое-то меньше То есть вот, 52 миллиарда Представляете? Так вот а сколько же долг у Роснефти? А долг 4 триллиона 12 миллиардов. Представляете, рублей. А это пишут, что это не весь долг. Помимо чистых долгов у Роснефти имеется в наличии отложенной налоговой выплаты и предоплатные контракты, которые общим комом наваливаются. Значит, бременем в виде 8,4 триллиона рублей Но мы даже это считать не будем Мы сосчитаем чистый долг Чистый долг составляет 64,7 миллиарда долларов То есть столько, сколько не стоит Роснефть Она не стоит столько Она стоит 52, если верить английской бирже Капитализации там столько Вопрос к знатокам Как же так получается Что э, Газпром занимает деньги Роснефть занимает деньги, чтобы что-то там строить Как они говорят, и даже что-то Строит, какие-то потоки Там вот Газпром строит А на лондонской бирже Стоимость вот такая, больше Ни копеечки никто не даст И самое смешное, что эта стоимость Меньше, чем Долги, то есть если отдавать Долги, получается ну, Нужно отдавать Газпром С Роснефтью, еще должен останешься а? Как же так вот эти эффективные менеджеры, да, если они вкладывают вот в эти проекты свои, то почему капитализация это не растет, вопрос такой, да, то есть я вижу что, вижу очень простой путь, они должны сами себе, там, своим родственникам и так далее, то есть, ну как, они, они хотят каждый год красть у нас по нефти и по Газпрому, то есть они берут... В долг, у кого угодно. У, даже у того же Банка России, там у ВТБ вы все это видели, да, под гарантией государства, давай сюда, а там, а там тем более государственные деньги, чтобы их выхватить и получить на руки, украсть, чтобы эти деньги были в руках у Сечина, Миллера, Путина. А долги хер с ним. Там кто-то разберется. Будущее поколение с этим как-нибудь. Причем они, я думаю, может быть и вообще не парятся. Какие будущие поколения? О чем речь? Они планируют воровать так всегда. Мальчики, что там в Армении? Про Армению мы уже говорили. И что там в Армении? Вы нам расскажите. Так что нам, нас интересует действие, которое будет, будет осуществлять армянский народ. Действие Пашиняна. Хотелось бы, конечно, чтобы сегодня они вот, э, Им, так сказать, выписали черную метку Чтобы они вынесли всех нахер Сказали, так, ребят, ну вы уходите просто так Или, или уйдете не просто так, а на костылях И все, и э, я думаю, абсолютно свободно Завтра можно было бы э, проводить все мероприятия Провести референдум, проголосовать и все Никаких проблем По Сирии нанесен новый удар, но ну, это удар воскресный и вот российские СМИ тоже про это написали, да, то, что новая агрессия в отношении Сирии и так, далее, и так далее Интересная тема, почему? Потому что там непонятно, сколько людей погибло. Вот а, пишут, что применил Израиль планирующие бомбы малого диаметра GBU. 39 они называются эти. И что э, там вот э, на базе 47-й бригады в Хаме 37 убитых и 60 раненых. И что бомбили этими свободно падающими, не свободно, а планирующими, так сказать, бомбами. Э, Бомбили, скорее всего, самолетов F-15 и F-35. Ну да, я допускаю, в общем-то. Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор. Ну, о чем был разговор, не трудно понять, Нетаньяху там, Путин, наверное, позвонил Нетаньяху сказал: вы там наших разбомбили. Говорит, ну ничего, ты как, ты там, не в обиде, Ваван. Он говорит, не, не, не в обиде, ладно ну, все нормально. Мочканули, ничего страшного. Что Путин может сказать Нетаньяху? Ничего. И вот меня интересует, почему. Давно интересует, почему. Он ничего не может сказать. Значит, у Нетаньяху и у Эрдогана, с которым он никогда не хочет ссориться, что-то такое, что держит его прям очень крепко за яйца. Вот. И Лавров и Чеву Шаглу Обсудили по телефону ситуацию Вокруг Фомиса То есть пытаются Как-то Лавров пытается Разрядить обстановку А турки молодцы Они так как наперски Обыгрывают всю эту публику Лаврова, Путина То есть они ну, Хамы, нахалы Лавров и Путина я имею в виду, А эти против их хамства, В общем-то Здоровый турецкий цинизм проявляет И постоянно их накалывает очень, очень, Причем предметно так и жестко А те что, ну, такие стоят, вот, как лохи, которых обыграли в напертке <клышко> Белый дом обвинил Иран в наличии тайной ядерной программы Ну это то, что вчера говорил Нетаньяху Сегодня повторил Белый дом Я думаю, что Документы Израиль Переслал 100% Они уже давно Так сказать ушли Трампу И самое главное что это в русле Политики Трампа То есть Нетаньяху Оседлал волну Он понимает кто будет его союзником Если он предоставит соответствующие документы Он их предоставит То есть США стопроцентный Союзник поэтому В общем сложно предсказать Какие будут Действия дальше мы уже говорили О базах на в Казахстане, хотя для Соединенных Штатов они в общем, и не сильно нужны Для того, чтобы разобраться С Ираном И вот Магеллини Заявляет, что Соблюдение ядерной сделки Оценивает МАГАТЭ То есть, вот... Нетаньяв сказал, что ядерная сделка не соблюдается, вот будет это оценивать МАГАТЭ. Пусть оценивает. Я думаю, что МАГАТЭ тоже получит исчерпывающий перечень документов. Да совершенно очевидно, что у Ирана есть ядерная бомба, и вообще другого просто, ну там что же не дураки сидят, она у них, по крайней мере, была. Ну что же, вот тот хан, который сделал там, я не знаю, за несколько месяцев бомбу для Исламабада, да, для Пакистана, тот, который сделал для Северной Кореи, он что не мог за пять лет сделать бомбу для Ирана, что ли? Он такой дурак, что ли, он там за, за год делал эти бомбы, да, и, и тут вот пять лет ему понадобилось, чтобы бомбу изготовить. Наверное, нет. Наверное, Конечно, он сделал, я думаю, что там не одна единица, а в общем, достаточно большое количество Исходя из того количества, мы, я помню, в 2014 году оценивали, просчитывали Какое количество центрифуг и сколько ядерного материала можно получить Оказалось, почти что там что на 27 что ли, единиц Но исходя из того пропавшего еще в Азербайджане ядерного материала, их может быть и 40 Да, почему-то никто не вспоминает про те снаряды с ядерным материалом, которые пропали в Азербайджане после советского периода Было их 3400 штук Я эту историю знаю не по, ну, как по наслышке Но от а, секретаря Совета Безопасности Лебедя Александра Ивановича Про пропавшие ядерный материал. Поэтому, кстати, в интернете я почему-то этого не нахожу Куда они могли исчезнуть из Азербайджана? Алиев там к себе ты куда-то заспладировал, навряд ли. Навряд ли. Госдеп пообещал вернуть России снятый из генконсульства флаг. Ну да, скажем, что... ничего личного. Возьмите ваш флажок. Очень интересный такой вот. Это тоже победа. Эксперт, такой будет выступать, видите, вот американцы победили, они а флаг вернули. Да. И вот в России Реа Новости, Тазы всякие пишут, это журнал такой есть в Штатах, национальный интерес, National Interest, назвал главного врага США знаете, кто главный враг, по мнению журналиста и, и, и этого это издания? И расписали все в России, ну, чтобы ватники прочитали и поняли. А главный враг – это долг внешний. Внешний долг, который якобы может погубить США. Но это обхохочется, честное слово. Представляете, 21 триллион. Даже если бы он был 211 триллионов, ничего бы не менялось. Это доллары. А доллары кто печатает? Печатают Соединенные Штаты. Представляете, вот мы уже миллион раз говорили, что президент Соединенных Штатов, если захочет прикалываться он может взять бумагу, нарисовать на ней самого себя, прям портрет приклеить, и написать 21 триллион долларов. И расписаться. И все. И это будет 21 триллион долларов. можно любому сказать, вот, просьбу. Да, мы те доллары должны. Соединенные Штаты признают это как доллары, да, признают, ну на, да. мы с тобой рассчитались. Поэтому никто в такие игры там, с американцами играть не будет. Никому это не нужно, ни китайцу, что Китай сейчас начнет предъявлять, там, сколько, полтора или сколько там триллиона, да нет, американцы не отдадут полтора триллиона, отдадут. Впоследствии Китай будет гораздо худше. Поэтому я думаю, что все это полная ерунда. И напечатано это специально, чтобы было перепечатано в ватных газетах. Ну, дали журналисту денег, чтобы он там написал такую статью. Вот. США намерены использовать, пишут, российские вертолеты на военных учениях. Тоже для ватной публики. Оказывается, если вчитаться... То оказывается, что в качестве мишени хотят использовать российские вертолеты Чтобы морскую пехоту обучать ну, В качестве действующих мишеней ну, Разумно, конечно что. Если есть возможность финансово Использовать в качестве мишени э, так сказать, Вертолеты вероятного противника то, э, э, Что еще нужно Трамп спрашивал у Меркель, вот говорит СНН, как вести себя с Путиным. Я уж не знаю, что ему ответил Меркель. Да, тут вот, но мы можем его, как люди русские, сказать, как с конченным козлом вести. В общем, кем он и является. поэтому. Как можно как вести себя с сконченным козлом? Ну, как с сконченным козлом, так и надо себя вести. Трамп назвал позором слив вопросов Мюллера. То есть, видите, Роберт Мюллер, спецпрокурор, хотел Трампу вопросы задать, а эти вопросы уже ушли в СМИ, и теперь там как, инсинуации вокруг этого гнусно и так далее, как любили в Советском Союзе выражаться. Ну, на самом деле информационный мир. Ну, человек где-то записал эти вопросы, он же не на бумажке втихаря их записал. То есть они обсуждались уже не, не сам все мальчики, от прокурор, они обсуждались, они в почте были, они, может быть, в облаке были, они были наверняка на документах Microsoft, да, Вордовских всяких, и, конечно, они куда-то ушли, они не могут не уйти. Так, мир сейчас информационно устроен И в этом нет ничего страшного А что страшного? Вообще Информационный мир должен быть таким Что если у кого-то, там у генерального Прокурора возникли вопросы Президент, то эти вопросы он должен задать публично, а тот публично На них дать ответ Вот так должен быть устроен мир Современный Вот порноактриса Подала иск против Трампа за клевету Трамп не писал, что Ей никто не угрожал. Он в своем твиттере написал, что не было никакого человека, которого портрет она нарисовала, что ну, вот, все продолжается то дело, что порноактриса актриса Далапа рассказала о договоре с Трампом. Они там отрицали, а потом суд запретил суть этого договора публиковать. Ну, можно и не публиковать, сам факт только уже. Понятен да, для всех, о чем там речь. И теперь вот она заявила, что ей угрожали. А Трамп зачем-то написал в, в, в Твиттере, что ей никто не угрожал. А сейчас она обращается в суд, что он солгал и так далее. Вот жуть. Зачем ему было ввязываться Вот я не понимаю, что тем более, что писать на эту тему. Вот. И Бел Гейтс встречался с Трампом. И сказал, что может Стоит назначить советника по науке да, а, а, значит, Трамп поинтересовался Не хочет ли Билл Гейт стать А тот сказал, что а, Это будет не лучшим Использованием моего времени Представляете, какая это речь? Конечно <coughs> Представляете, вот тот урод, который там Советник по информационному миру у Путина. Как он радовался, что его туда назначили. Знаете почему? Потому что не Билл Гейтс. Не Билл Гейтс. Ну, ну и Путин, не Трамп, конечно. Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ином в Сингапуре. Сингапур хорошее место на земле, да, очень говорят, комфортабельные, красивые. Вот, картинки хорошие по телевизору показывают, когда останавливаешь там что-то мониторы, там, картинки плавающие. Сингапур, красота. Но я думаю, что Трамп взорвал бы всем мозг. И я понимаю, что какие-то американские там ребята слушают. И стоит подсказать им, что лучше, конечно, в Северную Корею приехать. Именно туда, прямо в самое сердце Во-первых, он может элементарно одним только движением руки освободить всех политзаключенных в Северной Корее Сам акт приезда может очень сильно э, помочь тем людям, которые там страдают Сразу найдутся все потерянные японцы понимаете? Сразу отпустят всех политических заключенных То есть, если это будет условие приезда, то оно будет выполнено уже заранее Они там будут цветами стоять, махать Аплодировать Трампу и так далее То есть есть вариант Сделать очень-очень доброе дело И взорвать вот Все это изнутри При помощи Информационной волны И после этого Северная Корея уже не станет прежней Никогда не станет прежней Вот этот приезд Может устроить такое, что Дальше уже и проблема отпадет сама собой Поэтому можно было бы, конечно, попробовать Но я говорю, здесь нужно железную волю иметь Я, кстати, уверен, что Обама мог бы такое сделать Вот Обама мог бы такое сделать совершенно спокойно прям. Вот, и... Сейчас британские СМИ обвиняют Россию в отравлении в 2008 году Боба Дадли. Ну, мы все знаем, что... Ну, не все, но кто, и никого, кто интересовался. Что он был там менеджером БП, да, Боба Дадли. И потом, ну, что-то плохо себя чувствовать стал. Пошел к врачкам, а они говорят, надо же, а вас ядом каким-то очень интересным травит, у которого, а, так сказать, ну... Порционный такой прием, да, то есть длительного действия, который не выводится в органе, из организма Накапливается для того, чтобы вас медленно травить и убивать Ну и он как-то стартанул сразу же отовсюду ну, В общем -то, скандал вроде был, а в то же время и не был Потому что никого не зацепили, никому не предъявили. Сейчас предъявляет, то есть, вот Бог Дадли отравлен был медленно действующим ядом, соответственно, Детвиненко полоним, Скрипаль переводовавшись новичком и так далее. И как вот пазлы складываются такие вот в одну картину. И на этой картине отравитель, очень серьезный отравитель, Вову Путину его зовут. Вы знаете, вот если посмотреть историю отравлений, просто, может быть, когда-нибудь даже я расскажу. Хотел сказать, даже папку создал, но нет времени представлять. Папка огромная. Я сам охренел от того, что там в этой папке. Я сам, ну не знаю, ну... Знал, может быть, девяносто 90% того, что там написано Но 10% они стоят То, что я не знал, стоит того, что я знал Потому что это просто шедеврально И вот э -э, я обратил внимание, что давно еще в институте Что те э -э люди, которые ну, сказать, в истории человечества Которые грешили отравлением И были отравителями они этим занимались всегда, всю жизнь, независимо ни от чего. Очень часто кончали сами собой, ну как метридат, помните, который травил всех подряд и, и принимал сам все яды, чтобы его не могли отравить, а потом, когда решил отравиться, а уже облом, на нее яды не действуют, ну пришлось его зарезать. Вот. То есть <клес> такие вещи, они, конечно, Оставляют отпечатки Если человек однажды пользовался ядом Он потом все время пользуется Поэтому я думаю что Я думаю и обращаюсь к питерским Я больше чем уверен Что вот такой человек как Путин Который является отравителем, Безусловно применял эти методы До того как стал президентом То есть на его жизненном пути Надо искать могилы надо искать э, результат действия ядов, результат отравления. Обязательно надо искать. Наверняка есть. Наверняка вот те, кто там в Питере, вспомните деятельность его там, вице этим мэром, да, и там вокруг какие-то люди, может быть, случайно так падали, да, там, и так далее. Я думаю, что когда... Мы Сменим власть в России мы особо будем это расследовать Потому что там видно У Путина все загадки Отравителя такого В общем-то Очень жесткого Вот Россия пишет Собчак Ну Собчак возможно Я не знаю, я к Собчаку негативно отношусь Поэтому рассматривать его как жертву Для меня сложно да? А так конечно Собчак для меня тот, который держал при себе Путина, поэтому он у меня ассоциируется, я очень как так, вот. Причем Роберт Исаев. Причем Роберт Исаев, слава богу, он жив-здоров. Я сегодня с ним связывался. И... Так Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцев то есть это ответ такой на те законы, которые приняла Литва По поводу того, чтобы не пущать путинских подонков и коррупционеров, по ответ сказали литовцам: не можете приехать в Москву! Они там в очередь строились, уже там в Вильнюсе стояли, покупали билеты на поезд, чтобы через Белоруссию приехать. Да, а там говорит, не, не можете все. Теперь они плакать будут. Эх, и дураки, а? Представляете, это... Ну, вариант есть некое добрососедство, да, тем более, что Литва граничит с Россией в рамках Калининградской области. То есть вот шаг сделал, все ты в Литве, шаг ты в Калининградской области, я это не понаслышке знаю, я служил в Курской косе. И по несколько раз в день ездил из Калининградской области В Литву, застава находилась на литовской территории Выезжаешь из заставы, проезжаешь 200 метров и попадаешь В Калининградскую область Ну там может 500 примерно. Вот и вот... Вместо того Чтобы наоборот Ну там какие-то условия не очень хорошие Да там со штатами там, Со всеми остальными Ну Вместо того, чтобы говорить, да, приезжайте, давайте договариваться и так далее. То есть как, не быть хорошими, хотя бы казаться хорошими, как Путин делал это всю жизнь. Да, пытался казаться хорошим, они даже казаться не хотят. То есть настолько это все зашло глубоко, вот эта болезнь, вот этот трипер, что они даже казаться не хотят хорошими. А вот границы Литвы будут охранять португальские и испанские истребители. Четыре F-16 будет и Eurofighter шесть штук. Испанские будут, значит. Испанцы на Еврофайтерах, а португальцы на F-16. Вот. И я так понимаю, что Будет охраняться граница Как раз а не от Белоруссии да. ну, Будет конечно патрулироваться Там территория не очень большая но Я думаю что как раз Калининградская Вдоль Калининградской области и море И море безусловно Конечно морской участок Очень важен потому что там все время Проникают российские самолеты То есть они Считают что Можно Лететь над территорией Ну, по крайней мере, над территориальными Водами Литвы И совершенно не беспокоиться Ну, я думаю, что сейчас Окажется, что это совсем Не так И это хорошо, вы знаете вот То, что это португальцы, испанцы Они, вот хотя вроде как это, там Испанская горячая кровь Я бы больше переживал, если бы это были англичане Потому что, ну, те точно Кого-нибудь ломанули бы, сшибли И, и пошли в лоб с кем-нибудь там тягаться Как они раньше любили Всегда очень ну, Кончилось бы это очень сильно плохо Очень сильно плохо Эти как-то поспокойнее Если честно В Испании Проведена спецоперация Против албанской наркомафии И вот как должна выглядеть Спецоперация против наркомафии Понимаете? Тонна кокаина изъята Не, блять, 5 грамм кокаина на кобороны. Да? Кокаин вообще не изымается практически в России. Почему? Потому что ну, кокаином путинские торгуют. И значит там полтора миллиона евро и так далее, и так далее. Тонна кокаина. Можете себе представить? Вот почему во всех европейских странах кокаин изымается тоннами? Почему на берег Америки, Франции, Португалии? Приплывают ящики, там, канистры с кокаином, да, которые выбросили за борт э, те суда, которые начали шманять э, полиция, водная там, и береговая охрана. Почему? Потому что ну, избавляются, потому что это не имеет отношения к государству. Это наркомафия. Также приходят в магазины какие-то грузы, которые перепутали из Колумбии, присылают бананы, а там наркота. Над же, как он, в Голландию, помните, в Германию. Ну, кокаин. Почему в России это не происходит, знаете? Я уже говорил миллион раз, потому что Кремль этим занимается. Это что возят Панопатрушских самолетов, там этого кремлевского авиатряда возит кокаин. По этой причине никто никого не хватает, там, откуда ты возьмешь? Тонну кокаина, если все тонны кокаина исходят из Кремля. В Китае начались гонения на свинку Пеппу. Это даже смешно. Знаете почему? Вы никогда не догадаетесь. Там что все шутки насчет свиней в интернете запрещены. А там свинка Пеппу и ассоциируется она полностью с лидером и ныне диктатором китайским Си Цзиньпином. Его так и зовут, да, свинкой. Вот, свинку Пеппа запретили, потому что, ну, так совпало, что Си, Цзинь, Си тоже свинка Пеппа. Ну, вот в интернете, по крайней мере, понимаете? Вот я бы даже и, как бы, и параллели никакие не провел. Я бы даже не догадался, если бы не знал. Кстати, какая глупость. Вот это возможность, так сказать, ограничения работы интернета. Ну и, и что ну, Заблокируют они там Все ресурсы на которых Будет свинка э, Пепа ну, От этого будет только смешнее Если Цзиньпин будет только смешнее Выглядит Вот э, В Малайзии осудили туристы Издания за публикацию фейковых Новостей он, в общем-то, заявил, что э, Там какие-то Противоправные действия В отношении Он стал свидетелем там, Противоправных действий А полиция не, при... не приняла никаких мер И так далее, оказался фейком Поэтому 2,5 тысячи долларов штраф И, значит э, Недельное тюремное заключение Ну, мало ли, наверное, там В тюрьме не очень хорошо Так что, теперь вот там действует Закон о борьбе с поддельными новостями И за это сажают на неделю В Австралии военные могут начать следить за интернет-пользователями страны Но все это является борьбой с информационным миром То есть информационный мир, конечно, еще в детском состоянии Я бы даже сказал, в зачаточном состоянии Поэтому детских болезней очень много К которым как раз и относятся к новости когда будет искусственный интеллект Рулить в информационном мире Никакого фейка ты не увидишь Или Ты увидишь его как фейк а то Будет понятно, что это неправда Потому что сразу же вся ситуация Будет оцениваться со многих позиций И вот в Австралии ну, В общем-то очень терпимые они но, тем не менее, все-таки повелись на то, на что повелись все. Потому что там все равно какой бы терпимой ни было, это государство. И государство рано или поздно, даже самый терпимое, будет бороться с интернетом. Форм борьбы может быть абсолютно разная. Могут сказать, давайте договариваться, давайте там что-то, хотя с кем договариваться в интернете. Информационный мир показывает, что нет, не с кем договариваться. Если, допустим.. Когда приходил капитализм с паром со своим, да, там, с пароходами, с э, мануфактурами ну, с акциями и так далее, там был с кем договариваться, и даже не с кем договариваться. В Южной Корее уборщик нашел в, в урне золото на сотни тысяч долларов, такая вот прелесть, представлять, как повезло и э, 327 тысяч долларов Несколько слитков Если никто не обратится Ему отдадут через 6 месяцев По южнокорейским законам Если только это не криминальное золото Ну, будем надеяться что они криминальные И никто не обратится Так что у него будет такой уборщика Подъем такой Неплохой вот. В Великобритании Письмо Джек Патрашиклеву Ушло с молотка за 41 тысячу Самое смешное Я прочитал там в аннотации перевел Там написано, что Аукцион не гарантирует Что это письмо подлинное Что его писал Джек Потрошитель Это отхохочется Исходя из того, что никто не знает Кто такой Джек Потрошитель да? И действие ли это одного человека Или сумасшедшего И его подражателей Какого-то количества ну, Так как преступник, который убивал Проститутка, не был ножом не был задержан Кто может гарантировать Что он писал Это письмо И кто может гарантировать Что он всех их убил Тогда не было экспертизы ДНК И так далее Поэтому странная конечно Вот эта вот записка Ну видите люди Людям это нравится И вот В Финском заливе Экспедиция Поклон кораблям Великой Победы Обнаружила место гибели Советской подводной лодки Ща-405 И вот Ну это хорошо Что Ох, Нашли Значит подводную лодку Но в общем то ее и честно говоря И, и не было найти В общем никто И не прятал и... подводном. Вообще во флоте Вот эта Ща-405 Она такая я помню Один из моряков Подводник рассказывал мне Про эту водку Что Его Командиры Он уже такой достаточно в возрасте Был в 80-е годы Он уже капитан первого ранга был, И он рассказывал, что его командиры Которые в общем прошли войну Они очень Так-то с трепетом в голосе вспоминали эту водку, потому что это, наверное, самая несчастливая лодка за все времена существования подводного флота всех стран. Может быть, там, я не знаю, может быть, где-то были исключения. Это водка, которая я просто специально открыл, чтобы рассказать. О судьбе, потому что всегда Рассказывают о какой-то героической судьбе А это несчастная судьба У лодки, и не потому что там команда Плохая, только совпало понимаете? Не Бывает вот такое И в общем-то от этого героизм, так сказать служение, он нисколько не убывает Просто, ну бывает, не везет вот В данном случае ЩА-405, которую нашли Это как раз та лодка, которая не везет 7 июня 1941 года она, значит, вступила в строй. Представляете, 7 июня. Ее еще до конца, в общем -то, не доделали, не доиспытали а уже 28 июня она отправилась в поход в Таллин. И, значит, вот, говорят, что она имела возможность затопить корабль, но перепутал что-то торпедист в балластный попал СССР значит, попало 2,5 тонны воды И там она что-то загнулась В общем, короче, никуда они не выстрелили Потом до 8 августа патрулировали Никого не потопили 11 августа вернулись на базу И, значит чуть вот когда возвращались на базу чуть не утонули потому что там какой то приказ неправильный командир отдал и вот случилось аварийное погружение не вовремя то есть во время хода затопились балластные цистерны лодка нырнула а и при аварийном погружении погибли помощник Командира лейтенант Настин Командир отделения рулевых Черкасов, Командир отделения Медведев Они не успели спуститься в рабочий люк Их смыло Потом Лодка там погрузилась Лежала на дне чуток с ней не было И чудом ее самолет там чуть не потопил Значит, Во время обстрела Ранены люди были очень, очень много всего этого расписывается. Очень много. Потом там, там, в общем, короче, кто на этой лодке служил, там какие-то сплошные гибели. Причем совершенно случайные батарея раз, разрядилась. Они дрейфовали, сели на мель, радиостанция вышла из строя. Вот, и так далее, и так далее. Какие-то люди погибли. Потом э, назначили нового командира он внезапно погиб. Этот командир, э, вот, причем в базе, то есть его назначили, он тут же погибает. Вот. И э, совершил прорыв Та и Сталина в Кронштадт. Ну, вот это произошло успешно уже. Вот. И на ремонте стояло после этого, и после долгого ремонта вышло. Значит, вот в ночь на 13 июня сорок -го года она погибла, пропал без вести, потом нашли несколько трупов с этой лодки и стало ясно, что в общем-то искать без толку. Пустили самолет, он облетел, нашел. Пятно масляное Было понятно, что она где-то в этом районе лежит То есть, отметили район Всех, кого трупы нашли, похоронили И, в общем-то, сейчас те люди, которые нашли лодку В общем-то, подтвердили то, о чем рассказывали Ну, о чем думали все Что она напоролась на, на мину которые расставляли с самолетов То есть, попалась на миню Взорвался носовой отсек, она погибла так что, видите, вот, казалось бы, ничего героического нет, да, ну, люди такие претерпели совершенно нечеловеческие муки, несколько раз ложились на грунт, несколько раз прощались с жизнью, потом выживали чудом, выживали, там, никого не потопили, вроде как никакого геройства нет, ну, вы же понимаете, что это некая часть истории войны, и есть люди, которые были очень героические, очень серьезные, но они оказались ни в то время, ни в том месте, им не повезло. И поэтому говорить о том, что там вот этот капитан не Маринеску, да, там Сидоренко, ну может быть. Потому а что хорошо, что не Маринеску. Может, он не мучился потом всю жизнь от того, что Гуслова утопил с 10 тысячами гражданских людей, да, тоже видеть. Разные бывает в этой жизни Разные ситуации И война значит, ничего хорошего никому не приносит. Ни героям, ни тем, кому не повезло Так Вот, и Мысли про подлодку закончится. Мысли про подлодку не закончится, потому что эти мысли Они очень сильно одолевают видите? То есть, что люди сделали правильно, что неправильно. И эта подлодка, это вот эта вот 405-я подлодка, это же Россия, по сути. Вы понимаете, она как раз отражает так сказать, судьбу России. Вот такие дела. Так, давайте отвечу на ваши вопросы. Так. Пишут, что нет народу, бухают все. Не знаю, бухают или не бухают. Кроме всего прочего, мы знаем, что YouTube очень здорово старается. Очень здорово. То есть те фильтры, которые ставят какие-то космические. То есть YouTube продолжает работать на Путина. Когда дышится свобода и не злобы, тогда человек и хорошеет. Мальцев на Санту похож. Ну, хорошо. Мальцев без городы. Совсем другой человек. Я фотку видел. Блин, я, узнать знаете, тоже видел фотку. И скажу, тот же самый. -то. Тот же самый. Шухер Мальцев чат читает. А я все время читаю так одним глазом. За какие деньги Путин продал Сибири? А нет таких денег. Нельзя продать Сибирь за деньги, но ну, это все, что я не знаю, что продать. Лунную маленькую продать. Там. Ну как может Сибирь продать? Таких денег нет, понимаете? А поэтому он ее подарил. Таких денег нет, чтобы ее продать. Он ее просто подарил. И вот это обидно. Путин, на мой взгляд, типичный агент влияния Китая. Он это знает, что такое агент влияния. Он... Я думаю, давным-давно, в общем с китайцами в нормальных отношениях. А иначе как объяснить такие действия, когда гектар китайцам отдается на 49 лет за 16 рублей в год? А что гектар огромных кедров? Да, ну кедр это условно, это Петр их кедрами назвал. Они же никакие не кедры, это сибирская сосна. А Петр повелел э, Делать корабли только из кедра Стали искать ну, Где В России Ну нет кедра такая. Шнилеван в конце концов ну нашли сибирскую сосну принесли И он повелел называть ее кедром Сибирскую сосну Ну вот так, так и будем называть кедры да, Как Петр повелел Вот представляете гектар Вот этих кедров За э, 16 рублей в год Ну меньше Тысячу рублей за все время Ну то есть надо отдать тысячу рублей И все, и забыть, срезать их и забыть Тысячу рублей за гектар Сколько же стоит засадить саженцами гектар Мы находили, вам пока 4 миллиона рублей Саженцами засадить, неизвестно, примутся Они еще 30 лет как минимум должны расти Как минимум 30 лет 4 миллиона, еще 30 лет вот кто может такое сделать? Это может сделать добрый друг китайского народа. Я допускаю так, но к русскому народу, к народу России, какое отношение человек имеет? Никакое. Да? Он точно не наш добрый друг. Почему нельзя? От меня спрашивают, а как решить вопрос там в Сибири и на Дальнем Востоке, с теми китайцами и со всеми делами. Да элементарно, как два пальца обосвать. Ну, вы возьмите за эти же деньги и отдайте э -э, нашим российским народам, там, кто захочет. По гектарам. Рубите, нет проблем. И куда денутся эти китайцы? Вы представляете, вот в Дагестане, там, в Чечне нет работы. никого. Они скажут, слушай, вот, вот эти деньги на билет. Езжай туда, вот там отмеришь, сколько там всех гектаров Давай, занимайся, руби Вот вам, с такие люди Предприимчивые там. Стулы из той же Чтобы там не китайцы рубили Вот вам, рубите на тех же самых условиях И куда пойдут китайцы, как вы думаете Пойдут они И очень быстро, в течение трех дней Там их не будет ни одного Вот такие дела то есть, такие вопросы очень просто решаются. Решаются, на... не надо решать это законом, указом и так далее. Это нужно решать, создавая соответствующие условия, так мир устроен. Да? То есть, создать соответствующий закон, указ и так далее, любой нормативный и подзаконный акт, они должны создать условия благоприятные, Путин создает благоприятные условия китайцам. А надо создать нашим и все. И никаких проблем, никаких китайцев там не будет сразу же. Как только условия станут для них неблагоприятными. Так. Леса поджигают сами мчесники. Такая идея была, в общем, -то. говорили о таких вещах, что, в общем, там не все так просто. С Поджогом лесов, может быть, и не сами мчесники. Для этого есть ФСБ. Чтобы что-то поджигать, взрывать и так далее. Так. Вячеслав, когда революция? Революция идет и 5 числа, 5 мая. Мы просим всех принять участие в продолжении. Нам всем необходимо 5 мая. То есть для нас это. Принципиальный момент Чтобы народ не засыпал Чтобы народ видел активность Других людей Чтобы народ задумался Почему этих людей много И тогда Когда он видит что этих много Он думает а почему яд не среди них Чтобы людям было стыдно Не быть революционерами. с Ютуб на Путина работает, российский Ютуб 100% работает на Путина, 100%, те люди, которые в российском Ютубе, я уверен, что это какие-то официальные вообще КГБшники с погонами, которые там, так сказать, являются, ну или может быть тоже агентура влияния, которая получает зарплату в КГБ, все, что они делают, они делают реально для Путина, то есть они блокируют э, в Ютубе неугодных, да? они ставят фильтры, они завозят, вы что думаете, тролли что ли, лайки завозят? Нет, это YouTube завозят, сам лайки, там, телега, и все. И там 30 тысяч лайков, о, дизлайков, да, и 16 тысяч просмотров, да, такое может быть? Так, ну давайте прочитаем донаты. Слава, добрый вечер Всем соратникам привет Монетка на борьбу Революция мчится Скоро все случится Кот верный, Мариночка Панторез да. Долой кровавого карлика И его ОПГ Абсолютно согласен Сан Санычным усмотрением Спасибо, Агропоп в Латвию Да, понял, очень хорошо Очень хорошо Укупник Аркадий, спасибо Николай Н. Вячеслав чё, В чем ваши Отличаются ваши идеи Мироговластия от коммунизма Сейчас я вот это закончу Я расскажу Фом, Не вслух Он тогда так, Хорошо Хорошо. Значит, в чем отличается идея народовластия от коммунизма? Ну, идеи коммунизма, так скажем, это так же, как идеи либерализма, ну, летний так сказать, 20-летний, трехсотлетний. Трехсотлетний, да, мы что там грехота, то есть социалисты-утописты, они как раз некоторым может быть по 300 лет исполнилось да? вот. и чем же отличается ну, все очень просто то есть коммунизм с точки зрения маркса до да, энгельса с точки зрения манифест коммунистической партии и ленин который провозгласил марксизм так сказать ну, себя марксистом он говорит, как если процитировать Ленина, да, весь марксизм заключается в трех словах: уничтожение частной собственности. Марксизм говорит об уничтожении частной собственности, об обществении, так сказать, совокупного продукта, то есть о том, что, что то, что производится, является Общей собственностью средства производства являются общей собственностью, и частная собственность на средства производства ⁇ это, в общем-то, неправильно. Не когда мы говорим, мы не говорим про собственность вообще, потому что в современном мире это вообще не имеет значения. Понимаете? То есть меняется общественно-экономическая формация в период... Когда меняется, еще капитализм очень сильно действует, очень сильно действует на э, так сказать, вот этом переходном периоде. Но дальше же все поменяется. Что есть капитализм? Да? Формула товар, деньги, товар. Все ли сейчас действует по этой форме? Нет, не все. В интернете огромное количество товара ты можешь получить абсолютно без всяких денег. Сейчас э, те, то есть, наша идея – это продолжение научных, обратите внимание, научных идей марксизма. То есть, когда э, Маркс и Энгельс говори, говорили о смене общественно-экономической формации, мы с ними абсолютно согласны. Да? Но они жили в 19 веке, а сейчас двадцать 21 и снова меняется общественно-экономическая формация, и они... Ну, наверное, не могли это предсказать, потому что они не знали, что будет интернет и так далее Они не могли предсказать, что средства производства, самые передовые средства производства попадут в руки немущего класса Что каждый мальчишка сейчас может иметь общем-то компьютер, телефончик И они являются самыми передовыми средствами производства а у кого в руках всегда были самые передовые средства производства, у класса гегемонов. У кого в руках самые передовые средства производства, тот и главный. Понимаете? И поэтому, когда Путин гнет сейчас вот из себя там крутого, у него там много денег, у него много власти, но он уже не главный. Не главный. Главный, те, у кого в руках передовые средства производства, а это народ. Народ впервые получил. И на этом этапе, да, это продолжение коммунистической идеологии, конечно, то есть с точки зрения научной, с точки зрения, так сказать, даже не науки, марксизма, а с точки зрения идеологии, это, конечно, продолжение идей, которые высказаны в период отделения. Североамериканских штатов от Великобритании В период Великой Французской революции То есть, это идеи свободы Они сейчас объединяются, как это ни странно Эти идеи объединяются Потому что без свободы сейчас никуда Только свобода Пока сейчас вот меняется общественно-экономическая формация таким образом Завтра, ну не завтра, а через 200 лет Будет другая общественно-экономическая формация Может не через 200, может через сто. И тоже все поменяется Кто тогда придет? Ну, скорее всего, придут машины Придут роботы И все будет совсем по-другому То есть, тогда будет впервые в истории человечества Самые передовые средства производства Не будут в руках людей вообще Они будут в руках машин Это и будут самые передовые средства производства Сами машины То есть, всегда производительными силами Был человек, да Какой-то специально обученный человек и нечто ну там паровая машина например ткацкий станок и так далее то есть а теперь мы дорастаем до того когда производительные силы это без участия человека будет просто будет некий так сказать механизм даже не симбиоз то есть не будет человека будет какой-то искусственный интеллект, машины и так далее. И все это будет само собой крутиться, но производительные силы а, всегда влияют на производственные отношения. А они, в свою очередь, влияют на все остальное, на уклад жизненный, на ту общественно-экономическую формацию, которая здесь. И вот парадокс, да, то есть производственные отношения будут, а производительные силы уже к человеку будут иметь опосредственное отношения и вот как раз с точки зрения науки Мы как раз этим и занимаемся Сейчас очень внимательно Рассматриваем, прогнозируем Я думаю, что Будущее как раз За Коммунизм Это модель общего будущего Да, если говорить о Будущем То будущее, конечно, общее То есть к чему стремятся либералы К такой абсолютной свободе для личности Которая не будет ограничиваться проблемами Какими-то да, создаваемыми государством Это у анархистов называется анархия А у коммунистов это называется коммунизм а у верующих как называется Царствие Божие на земле То есть мы все стремимся к одному К тому когда, к тому моменту Когда не будет государства И при этом как бы, И тебе за это ничего не будет То есть когда Человеческое общество И так сказать Уровень его развития В том числе информационный Конечно технический Будет гарантировать каждому все Свободу, жизнь безопасность, здоровье, образование и так далее, и так далее. Вот когда это будет, а это безусловно будет, потому что человечество развивается и будет, в общем-то, очень скоро, потому что человечество начинает, общем-то, себя улучшать. И мы говорили о том, что это будет. То есть люди начинают становиться лучше, технически лучше. Вот я несколько дней назад сидел на лавочке. Рядом со мной были близкие люди. Я вдруг увидел мужчину, который снимает свою жену. Он стоял в шортах, сейчас холодно, а было тепло. Я увидел мужчину, и я спросил, а что не так в этом человеке? Мне чего только не называли. Там это было. Я сразу понял, что, ну не сразу, я присмотрел, я понял, что что-то меня не устраивает в нем. А он ставил шорты, подчеркиваю, в майке, в шортах. И... Вот он, этот человек. Я могу показать сейчас на телефоне. Вот. Вот этот человек ставит. Так. Вот что не так в этом человеке? А? Можете вы угадать? Вот стоит человек написку. Что у нем не так? Скажите. Я не знаю, вы догадаетесь. Пишет миру не выдержит. Нет, никто, никто особенно. Догадались, да? Кто-то догадался? Головы нет, пишут в головы. У нее нет ноги, у этого человека. Представляете, нет ноги до бедра, и он ходит на протезе. Если вы посмотрите и не будете приглядываться, то вы не увидите, да, что у него нет ноги. Он нормально идет, он не качается, ходит по песку у него сгибается нога полностью, представляете, во всех, то есть сгибается э, колено, сгибается голеностопный сустав, но у него нет ноги, почему я это увидел, потому что у него та нога, которая живая и нормальная, она в пигментных пятнах очень плохо выглядит, а та, которая протез, она идеальная, то есть, ну, как-то, наверное, там такой протез был не, не штучный, да, а для всех. И вот я как раз к чему это все и говорю? Я говорю это к тому, что человечество сейчас будет делать ноги, которые лучше настоящие, глаза, которые гораздо лучше уши и так далее, и так далее, и так далее. Глаз-то может быть не 2, а четыре, а может быть и восемнадцать. Это уж кому как заблагорассудится. И поэтому сейчас вот мы увидим очень серьезное движение в этом направлении, технократическое движение. Виктор Давыдов сказал, нога. Молодец Виктор Давыдов. Один угадал. А? Первый угадал, да? Бионический протест написал. Да, видите, вот как это ни странно. И многие вещи мы здесь видим совершенно для России непонятные, когда инвалид парализованный в коляске, в электрической. Гуляет по набережной на расстоянии Несколько километров У нее только одна живая голова, как у Хокинга Никто за ним не наблюдает, не присматривает Почему? Потому что Уверены, что ничего не случится с этой коляской А и в случае, она и сама и домой приедет И все И вот Такая разница Но мы видим, что в общем, Человечество движется вперед Движется семимильными шагами что те фирмы, которые делали протезы, помните, я вам рассказывал про японскую фирму, которая там руки делала, ноги делала, и так далее. Сейчас они в общем-то все это соединили и делают роботов. Роботов. То есть, ну понятно, что если роботизированная рука, роботизированная нога и так далее, там, тело, то в конечном итоге придет мысль сделать робот с искусственным интеллектом. Поэтому у нас очень хорошее время, особенно для молодежи, особенно для молодежи. И очень обидно, что Вова Путин не пускает нас, вот как Пьера Безухова, представляете, души, не пускает Царствие Небесное. Просто вот, мерзость. Вот, представляете, вот стоит козел такой на воротах Царствия Небесного фактически. Потому что туда идет все человечество. В анархию, в коммунизм, вот в это Царство Небесное. Мы, конечно, придем, независимо от Вова Путина, но придем туда уже как самый последний, как просители, как, как такие самые нищенки. Пустите нас, пожалуйста, так это противно. Вы можете представить, насколько это противно, когда мы могли бы как бы на равных быть, ну, как во многих видах человеческой деятельности. Да? Нам есть чем гордиться, да? особенно когда мы говорим об искусстве, например. А это же то же самое. Да? Когда я вот еду, включаю классическую музыку да? на канале Классика и слушаю. Представляете, каждый третий, может быть, четвертый композитор, который там, это русский композитор, это Рахманин, Прокофьев, Чайковский. Глинка, римский Корсаков, и так мне приятно представлять. Хотя я больше всего люблю, конечно, Битховен, я люблю композитор Битховина, но он там тоже есть. Но мне приятно чувствовать себя русским, чувствовать, что я могу приобщиться, вот как бы тоже, вот я вот тоже среди них, представляете? Да? Ну, я не хочу там сказать, там у которых я знаю только там Сибелиуса, да, там, плохо живется. Да. Ну, я говорю, может быть, как-то абстрагируюсь. Но, в общем-то, хотелось бы, чтобы в, этом, в будущем человечества мы тоже имели какое-то свое место. Спасибо, что вы нас смотрите. Так, вот Путина ругают опять. Нам можно гордиться только нашей историей. числа 5.05 В 14 часов на Тверской улице в Москве будет не меньше 25 тысяч человек. Куда дальше людям идти? Давайте ставим. Я буду в эфире. Мы поговорим об этом. В 14 часов не меньше 25. Если 25, это нет ничего. Если как 26 числа 150 тысяч, то это уже кое-что. Это уже кое-что. Кое 25 тысяч, ну, что такое 25 тысяч, это, это немного. Давайте, давайте откровенно. Но в любом случае, это те люди, которые должны участвовать в протесте, которые могут участвовать в протесте. И давайте в 14 часов я буду на прямой связи, будем общаться, разговаривать. Я думаю, что будут ждать и тормозить рядом с Манежной площадью, будут стараться не пропустить. На два места они, они попытаются не пустить, ну, три, так скажем, первое это у Белорусского вокзала площадь, вторая точка это Пушкинская площадь, и третья точка это Манежная площадь. Конечно, они туда привлекут максимальное количество своих этих дивизий, да, и будут пытаться не пропустить туда людей, поэтому, в общем, задача, задача э -э, протестующих выйти просто на Тверскую для начала выйти и посмотреть, сколько нас, это очень важно. Спасибо большое. А вот еще пишут, что вы бы сделали с теми полицаями, которые у вас в квартире дверь выпиливали Я вообще человек очень гневливый И человек очень э -э мстительный Вот я скажу, с я бы ничего не стал делать А знаете почему? Потому что они у меня еще в машине попросили прощения и, в общем-то, кое-какие вещи мне сказали, за которые я очень сильно им благодарен Но это в основном просто обычные работники полиции То есть я не считаю То, что они меня не пристрелили, это дорого стоит Потому что им была дана команда Им сказали, там будет бородатый, у него есть оружие Поэтому можно применять оружие совершенно без предупреждения они да, они, они когда забежали, они забежали с пистолетами, и они меня узнали, они меня смотрят. Вот эти вот собровцы, которые забежали, поэтому к ним какие претензии? Они могли меня и прибить. Они меня не прибили. Так что дай бог им здоровья, этим соборовцам, к ним у меня претензий нет. А вот к определенному следователю и ко всем остальным у меня есть претензии. Я думаю, что я, конечно, постараюсь отомстить всячески, поскольку у меня напугали ребенка очень сильно И совершили вещи совершенно неподобающие, то есть если они думают, что они таким образом защищают Россию ну, надо объяснить им, что наверное защита России несколько другой а, вариант. я конечно представляю, вот если были разрешены дуэли я бы с удовольствием вызвал бы на дуэль всех этих людей, по очереди перестрелял бы просто. Просто перестрелял с такой радостью я это сделал. Во-первых, потому что это не стыдно делать, они стреляют в тебя, ты стреляешь в них, но, к сожалению, дуэль не, не разрешен. Если народ вдруг захочет в каких-то определенных случаях решать споры, чтобы люди решали споры путем поединков, я буду очень благодарен. С удовольствием. Пашинян вновь выступит в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении. Ну, мы даже не сомневались, очень хорошо. Так что э, парламент, я думаю, что в любом случае вылетит. Вот чего бы сейчас не случилось, в любом случае народ уже понял, что он хозяин. Народ понял, что он единственный источник власти и тот самый суверен. Что нет никаких царей. И суверенитет в руках у народа а раз народ ощутится себя суверенным и, и, и понимает свою легитимность ничего ты с ним не сделаешь вот никакие депутаты от правящей партии ничего не смогут сделать с народом если он понимает что это легитимное его решение вот это самое главное донести до каждого кто там на площади в Армении. А еще лучше донести до каждого, кто еще не вышел на эту площадь, что ребята, мы народы, мы легитимны, а не они легитимны, у них нет никакого. Мы их легитимизируем, если, если они нам служат. А если они служат против нас, они наши враги. Вот так должно быть. Лидер армянской оппозиции призвал заблокировать дороги и аэропорт Еревана. А вот аэропорт Ереван надо было давно заблокировать и э, создать народную комиссию, которая просто проверяла, кто летает туда-сюда. Вот это важный момент, очень важный момент для армян, понять, кто летает в Москву из Москвы. Не просто, чтобы там пограничники, которые стоят и не пойми, кому подчиняются, смотрели и проверяли. А что, какие-то дружинники Ну, народ их уполномочил Если их там будет стоять с полтыщи человек Я думаю, что с ним никто связываться не будет И пусть проверяют Какие рейсы уходят И кто там улетает Это очень важно, кто улетает и кто прилетает Так Да, еще призвали жителей страны блокировать автомобильные железные дороги, метро аэропорт. Вот. Ну и к армянским полицейским обратился, в общем-то. Ну, понятно. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Я желаю Армении победы народа. Окончательной, полной окончательной победы. Я. Очень буду счастлив, если там все получится, а я уверен, что там все получится, потому что не может же. Вот. Спасибо. До свидания. Да здравствует революция! Все на пятое число. Все выходим пятого. Пятого мая на Тверскую и в своих городах, в общем-то, туда, ну, куда призывают вас оппозиционировать. До свидания.